Нэк дхэ дзэк Кавейди Thank oh. you. Нет, Нет, да. Ну uh по. -huh. Нет, не то, Ибсен Не по-оте? О! О! Левратамла Кеноп? Вы по-оте левамоне Овел! Ибаса... А-а-а? Не osion диджек Не там а где-то, где Да. Here's the next Queen. Oh, c'est female. Oh, because female. Hmm, what's the name? Uh-huh. Oh, let me say that. O que é isso? Ну что-то И <пит> что <пит> E aí Я плачу, ты не плачу. Не не плачу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да, 네 уходи. Я тоже. Угу. Угу. Папе. Пом. Иди. до подачи по worship люб Нет, кай, дельюк. Да, не ни